показывают 10 На зря где восемь, один, четыре, три, пять, девять. Три, пять, девять. видишь, продукт will be для этого, вот это вот блять, удалить если удалить ключ но. пока не надо удалить пока нет вот. пошли так если 98 но 300 300 было бы, начали. Бы. Uh -huh. списываем Пошли. Дошли за до Форзу. Угу. Пошли в форт. Европа. Пошли. Оп, тихо. Европа. Европа. Угу. Так, камера, чтобы она была. Ты для себя так. чисто пишешь? Да, бля даже не для себя, для Лёши пишу. Смотришь, угу. вот, есть удалить, вот Дизель. удалить. Нет, это нет, это. это а, ну, все правильно, это выбор двигателя, да? Да. Алло, ну что, значит, Серега подошел э, как его, диагностик. Значит, так, дошли мы до дизеля, включая я дизель. Дизель включил. Идём год. У него восьмой, по-моему. Ну, седьмой и выше делаю, но такое делаю. Угу. Но. Но я я плечом держу сам телефон. Седьмой, но ну, ты сейчас слышишь меня? Нет, нормально. Ну, седьмой, э, седьмой и выше делаю. <звы> Сейчас нормально слышишь? Давай я ему лучше камеру дам в руки, чтобы все Вот, смотри сюда. Так, что показал, значит, после дизеля, блядь? Свич и гните он-он. То есть входим. Ну надо бы оригиналом здесь. Ну вот, который. Рогатка более подойдет. Ну давай, рогатку. Ну давай, рогатку спасал. Стоит этот квадратный. Ну, наш его включай. Ну давай, делаем И все, не идет. Это, это, это, это у него горит? Моргает. моргает. Моргает. Часто. Ну то есть он э, сморгает. Он не горит постоянно, а моргает у него. Нет. Аммобилайзер эм, на этом, на пульте, на этом, как его? На панели. Но. Коробка. Коробка. Все включено. Да, дальше идет на заводку, на сортер. Вот. Нажал. Показы. Так, фарстрикан. Да, пастрикан в середине. Нету. Вверху написано USC IDFICATION Так э, на, си на синей панели PASS 3 Can И медленно начал а. мигать индикатор иммобилайзера А, да Индикатор иммобилайзера начал мигать медленно теперь На приборе написано этот э, PASS 3 Can, То есть третий ключ Ну, ну заношу третий ключ Диагностик меню показывает. USC диагностики и специал функции. Я тебе говорю, диагностик меню показывает. USC диагностик меню показывает теперь. Стрелочка сейчас стоит на USC. Идефикацион. Yes, uh. e e и можно вниз спустить на специал функцию. диагноз сейчас нормально так я просто я плечом держал диагностик меню значит но ну, показывать диагностик меню стрелочки идут значит на а идентификатион а внизу можно спустить на специал функцию вот ну я говорю на специальную функцию мы спускаем туда. Uh -huh. На специальную функцию воткнул uh -huh. Показываю Так клеры Яра Эспэц Потом Нет okay, Откей Пин-код Нет у него пин-кода Не знаю это ничего Нет, не показывает кей сейчас... Я откей уже нажал. Ну давай вернусь. Так сделай. Ну, варнинг он токен Will the USAID. Yes. Ну, знаешь, что дерет Он уже два токена снял. Показывает, а, кейс, значит, кейс э, про, программы Т3. И Б... А все, а -а -а. у тебя этот потух. Потух? Да. Ну а что он не заводит? Этот потух, блядь, Как он, блядь, моделайзер. Так, ничего не делает. А. Enter. Энтер. Нет? Не идет. Нет. Но на откей написано кейс э, программа 3 И back to exit. Inter to program. Я тебе еще. На приборе написано, тебе еще раз говорю. Вот, которая откей. Кейс программатор э, третья и back to exit, enter to program, next key, да, Вытащи. Ну, что-то у него не вытаскивается с этого. равно моргает заморгала ремонт кей фром инсэрт ник кей свич игнит он опять энтер зу зу зу мигает Это как моргает. моргает, часто норгает А в начале, что он давал 4 цифры, это не пинков? В начале 4 цифры какие? А помнишь было 0? 0,258 или что такое? Нет, нет, нет, нет. Это он говорит, говорит было 0,258 где-то там. 300, где а вот в самом начале, когда мы заходили, ты еще сказал, раньше было 0,30, ну, 30-ка была... А, не, не, не. Это же токены. Нет. Это 0,90... Ну да, что такое? Это это как его, 298. Это столько осталось это только... Мы когда начинали, ну, вот, на, прибо на приборе, в приборе было... под. Не, а, медленно. медленно стало мигать А, это красиво Аммобилайзер, кнопка А, все, потухло А, нет, нет. <связь> Так, выключил Так. Ключ Замигало это. Нажал, нажал. А вернулась оппозицию кейс программатор третий. Ремоувый кей, проминг, insert нефть key. Switch игнити on. Выключил. Сейчас что-то мигнуло.